Эссеек. Экспресс. Супер современный эффективный курс. English. Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатиукс. Сегодня мы разберем краткие фразы на английском языке. Дорогие друзья, начнем ни мы не начинаем ни с каких-нибудь правил или что-то, чем голову забивать. Давайте сразу разберемся, что такое актив и пассив простыми русскими словами и, и объяснением. Итак, актив это когда я что-то или кого-то, пассив это когда меня, что-то или кто-то. Например, я читаю, я пою, я несу, я продаю, я покупаю, я бегу, я убегаю, я не стреляю. Это все актив. Когда мне читают, когда мне поют, когда у меня стреляют, когда мне дают, когда меня моют, когда меня броют, я в пассиве. Вот и все. никакой раз... э, Вот такая разница, вернее. Актив – это когда я что-то или кого-то, а пассив – это, это когда меня. Вот и все. Итак, значит, разобрались, что такое актив, что такое пассив. У нас предложение. Они искали девочку повсюду. Они искали девочку повсюду. Они не ищут. Они не будут искать. Они искали. Значит, время какое? Они искали. Прошедшее. Как переводится? Глагол «искали» – это «to look for». «Искать» – «look for». А в прошедшем времени, поскольку глагол правильный, добавляется окончание «иди». Вот и все. «They looked for». «They» – «они looked for». «Искали». Кого искали? «The girl» – «девочку». «Где?» everywhere, везде переводится или повсюду вот и все, это актив, почему? потому что они искали, не им искали а они искали, а как можно сказать пассиве? ну можно двумя способами сказать можно сказать так, например the girl was looking for everywhere девочка was looking for искалась was, это говорит о том, что девочка иск, была Прошедшее время указывает на это. Looked for – искалась в прошедшем времени. Где? Everywhere, везде. То есть, чтобы актив сделать пассивом, необходимо просто вставить was. Was. Если в единственном числе. Здесь girl. Теперь еще можно сделать пассив. один, Что им искали. Не они искали, как вот здесь. Они искали девочку везде. They looked for the girl everywhere. А им искали. Значит, вставляете просто вот этот глагол один в прошедшем времени. Where? Здесь вот ставили единственное число. Девочка искалась везде. The girl was looked for everywhere. Девочка искалась везде в прошедшем времени. Это пассив. Или вот здесь можно так. They were looked for. Им искали. Потому что were стоил глагол быть в прошедшем времени. В множественном числе. They look for the girl everywhere. Девочку им искали везде. Ничего сложного нет. Не забывайте, вставлять надо. Глагол was или в Или воз или В прошедшем времени, простите. Was, если единственное число, where, и все. Глагол берется в прошедшем времени, если правильный. Если неправильный глагол, то берется в таблице неправильных глаголов Третья колонка, например, си видит, со so, видел, син, третья колонка, увиден, увидено, увидено и так далее. А здесь тоже лук for» значит, и искалось, искалось, искались в прошедшем времени. Вот и все, ничего сложного. Не забывайте, глагол быть должен быть, чтобы сделать пассив. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии, всего вам доброго, so long, пока.